Прямо сейчас вместе с гостем поговорим о том, что же происходит на наших улицах. Их вроде как убирают по заверениям властей, но результата не видно у нас в гостях. Егор Фролов, координатор Федерации автовладельцев России. Добрый вечер. Добрый вечер. Первый вопрос. Вчера мы все слышали про вот эту гигантскую сумму, полтора миллиона рублей в сутки. Есть ли у вас понимание, что входит в эту стоимость? Ну, на самом деле этот вопрос надо задать Департаменту городского хозяйства, который ну, называет э, такие суммы, которые уходят из бюджета непонятно куда, потому что вот на сегодняшний момент уже после, грубо говоря, двоих суток э, как выпал снег, снег до сих пор не убран. Не убран он не в Советском районе. Мы это видим после того, как вот как раз вчерашний ваш эфир вышел. К нам очень много автовладельцев начало звонить о том, что не убраны улицы и в Кировском районе. Просили, что делать. Мы их направляли в службу 2.05, как всегда, советуют департамент городского хозяйства. Потом как всегда занято. занято. Причем перезванивают через полчаса и говорят, что мы даже дозвониться до туда не можем. поэтому... Ну, Куда обращаться, мы не знаем. И вот Как раз я вчера тоже в ночных новостях вам озвучил, что мы хотели создать сервис, где можно будет подключиться к системам ГЛОНАСС той же администрации и непосредственно, чтобы каждый житель города мог видеть, где ездит техника, как она ездит. Если она ездит, к примеру, просто так с поднятым ковшом, то, естественно, угу. автовладелец там или пешеход мог бы пожаловаться о том, что, да, вроде техника ездит, но она не работает, зафиксировать это на фото. Мы очень часто слышим от администрации города о таких глобальных затратах, о их постоянном Мы... контроле. Тем не менее, еще слышим постоянно о каком-то гигантском количестве машин, которые каждую ночь выезжают чистить улицы. Вот, вот дав... вчера было 179. Вот, давайте даже ради примера приведу вам. Когда вот заявляют сумма количество автомобилей, которые выезжают на линию, давайте приведу простой пример и поймет абсолютно каждый зритель. На линию каждый день выходит 800 единиц общественного транспорта. В час один из маршрутов проходит круг. Это в среднем где-то на линии, именно в час, по маршруту ездит порядка 500 автобусов. То есть, грубо говоря, если мы говорим, что 200 единиц техники ходят, то где-то в 2,5 раза должно ровно... Ну, то есть, представьте, вот количество автобусов в час пик, который вы видите, и ровно наполовину в ночное время должно ходить спецтехники. Ровно вот такое же количество, только ну, чуть в 2 раза меньше и кто-нибудь видел из Красноярска столько техники? Нет. Красноярство сообщает, что нет. Вот, и я про это и говорю, о том, что и вот представители, которые звонят, которые работали раньше в СТП и говорят о том, что, ну, столько техники не выходит. У меня вообще родилось такое предложение, помимо того, что, кстати, мы уже написали обращение в контрольно-счетную палату, mm -hmm. которая все-таки проверит после тех отчетов, которые предоставляет администрация, сколько они там, 300 тысяч кубометров тратят песчано-солевой смеси, хотя она на самом деле мы видим, сыпят не только песчано-солевую смесь, мы видим, как песчано-гравийную смесь ПГС сыпят, а не угу. так, как это прописано. Мы видим, как весной у нас асфальт становится бурого цвета, а значит в песчано-солевой смеси присутствует глина, которую мы потом дышим, когда она высыхает и парит в воздухе. Но то, что вы сейчас говорите, это вот какое-то основание для проверки. Естественно, и я думаю, и тут антикоррупционные. Департамент, ну именно ФСБ этим занимается, должны задуматься об этом, посчитать, сколько денег у нас тратится впустую, какой контроль производится, какие слова в части количества техники, в части затрат денег, я думаю, Федеральная служба безопасности должна задуматься, потому что они на сегодняшний момент занимаются антикоррупционной вот этой программой. Мы вот вчера разговаривали как раз с Игорем Титенковым относительно всех этих заявлений бывших сотрудников автотранспортных mm -hmm. предприятий о том, что мало людей работает, мало техники на самом деле выходит. Я предлагаю послушать фрагмент того, что он нам сказал в вечернем эфире. Здесь контроль двойной. Первый контроль ⁇ это, да, действительно управление дорог, инфраструктуры и благоустройства, где непосредственно значит, осуществляется контроль за уборкой улицы, и на основании которых значит, принимаются работы выполненные. Если эти факты у нас есть, проводятся проверки, если, допустим, работа не выполнена, либо большее количество раз показано на самом деле нет, значит, эти работы, не эти работы не закрываются, и принимаются меры вплоть до увольнения. Следующий контроль у нас касается муниципальный контроль, то есть у нас департамент городского хозяйства в лице моего заместителя выезжает на внезапные проверки, смотрит в журнале учета выхода автотранспорта специального, то есть с ДРСП и соответственно выезжает, где работает техника. Это тоже своего рода контроль. Ну, как вы думаете, такие, вот такой контроль, он способен вести порядок на улицах? Ну, вот вам не кажется, что это как-то издевательски звучит над красноярцами? Мой зам выезжает, приезжает ДРСП, ему дают э, какой-то документ о том, что машина выехала. Он поехал, посмотрел, да, она там. А результат этого? Ну да, она там будет, эта машина, потому что она выехала по ГЛОНАСС, видно, где она находится. И один специалист может отследить одновременно, где 200 вот этих единиц в течение суток ездит, что они убирают, какое количество увозят. Но это не говорит о том, что есть контроль. Когда говорят нам о том, что кого-то привлекли и уволили, да никого никогда не будут увольнять, потому что никто не пойдет работать за копейки, потому что мы прекрасно понимаем, насколько мало выделяется, в отличие от тех сумм, которые нам говорят. И, скорее всего, эти суммы где-то растворяются. Вот как раз и мы и говорим о том, что ну, надзорные органы должны задуматься над этим. Думаю, на днях к нам уже придет ответ из контрольно-счетной палаты по отчетам администрации города. Ну и плюс то, что один человек только что об этом сказали, говорили об этом вчера, контролируют весь процесс уборки, но это нереально. Я вам точно скажу, что когда мы даже занимались контролем работы по ямочному ремонту, у нас на каждом районе города дежурило по 5-3 по человека. Они объезжали смотрели, где как делаются останавливались, смотрели, как делается. А говорить об уборке снега, то есть это длительный процесс, когда надо проконтролировать весь этот процесс, и всего один сотрудник ну, Департамента городского хозяйства. Получается, если утрировать... то Работают для галочки, и проверяют тоже для галочки. Да, и больше всего, ну я думаю, каждый зритель с этим согласится, что здесь какое-то идет взаимосоглашение да, с предприятием тем, тем же ДРЦП и какими-то мнимыми проверками. Вот На сегодняшний момент хотелось бы, чтобы надзорные органы выехали проследили вообще количество спецтехники, которая существует, плюс те контракты, которые нам говорят, что когда очень сложная ситуация, и мы нанимаем еще дополнительную технику, проследить эти все контракты, их выполнение, о прохождении, о самой технике, какой она километраж в этот момент прошла, что она делала в этот момент, куда уезжала, что вывозила. Ну и плюс ко всему также, ну, хотелось бы сказать, что... Призывать всех автовладельцев, жителей города, все-таки присматриваться, если вы увидели, там проживаете вдоль проезжей части, увидели, что существует спецтехника, ну хотя бы подежурить, проследить, сколько она простоит на месте, а когда поехала, что она сделала. Ну да, очевидно, контроль общественности здесь нужен. Спасибо большое, Егор Фролов, координатор Федерации автовладельцев России, был у нас в эфире.